Фир государственной телерадиокомпании ЛТР Новости в студии вас приветствует Юлий Ценко. Здравствуйте. Президент сегодня принял участие в форуме «Чистая вода для регионов» с участием президента Европейского банка реконструкции и развития суммы «Чакраборти», руководителей министерств и ведомств, органов местного самоуправления, директоров муниципальных предприятий по водоснабжению, представителей донорского сообщества. Участники форума обсудили стратегии и конкретные шаги, направленные на улучшение сектора водоснабжения, санитарии и ирригации по всей стране. В ходе форума подписаны два соглашения между правительством Кыргызстана и ЕБРР по улучшению ситуации систем водоснабжения, соглашение по реабилитации систем водоснабжения в органах местного самоуправления МРЗАКе, Куршаб и Донбулак и соглашение по улучшению системы водоснабжения города Джаллабад. Общая сумма инвестиций двух проектов составляет более 15 миллионов евро. Обращаясь к участникам форума, президент отметил, что обеспечение населенных пунктов нашей страны чистой питьевой водой – одно из основных направлений государственной политики. За последние два года были сделаны решительные шаги в данном направлении. На сегодняшний день в рамках проекта «Тазас при поддержке Европейского банка реконструкции и развития Евросоюза и Швейцарской конфедерации в 20 городах республики реализуются крупные проекты на сумму более чем 11 миллиардов сомов. Союз-шевероприятие – это одно из направлений, которые определены как приоритетные на последующие пять лет в рамках развития регионов. Это развитие систем водоснабжения и реализация водооснования проекта э, чистой питьевой воды это э, проект по засу, как вы знаете, и на сегодняшнее мероприятие приглашены э, все представители всех областей. Это в первую очередь наши губернаторы областей, это э, все э, представители э, водоканалов э, областей и э, все э, мэры городов, которые работают по данному проекту на сегодняшний день и планируют да, работу, начать работу. И сегодня же состоялась встреча главы государства с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакраборти. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества по реализации проектов развития, в том числе по модернизации строительству водохозяйственных объектов и расширению регационных сетей по всей стране. Также обсуждена возможность оказания технической поддержки в рамках политики развития регионов. Президент отметил активную роль ЕБРР в реализации различных инфраструктурных проектов в стране и выразил благодарность за оказываемое содействие. Деятельность банка способствует росту уровня благосостояния граждан. Совместными усилиями реализуются проекты в сфере энергетики, обеспечения чистой питьевой водой, поддержки частных предпринимателей. Укрепление финансового сектора страны. В рамках надстратегии развития страны до 1940 года планируется реализовать 249 инвестиционных проектов на сумму 20 миллиардов долларов. Сократить уровень безработицы и миграции, подчеркнул глава государства. Он отметил важность и нужность для страны форума «Чистая вода для регионов», который состоялся сегодня в Бишкеке. «Обеспечение страны чистой водой является приоритетным направлением моей программы. В ближайшие пять лет мы обеспечим все регионы страны чистой водой. Конечно же, неоценима помощь банка в реализации этих проектов», сказал сорон Байджейнбеков, выразив готовность к укреплению сотрудничества и определению новых приоритетных направлений взаимодействия. сумочек Чакраборти выразила готовность банка поддерживать проекты в Кыргызстане и увеличить сумму инвестиций». В Кыргызстане сделано много для развития и улучшения жизни населения. Значительно улучшен инвестиционный климат в стране. Мы поддержали около 200 проектов на сумму 800 миллионов долларов. Ежегодно ЕБРР выделяет около 15 миллионов евро на поддержку проектов в Кыргызстане, но готов увеличить инвестиции до 100 миллионов евро в год. Мы поддерживаем ваши приоритетные направления по водоснабжению, регации, сельскому хозяйству, энергетике, горнорудной промышленности. На заседании правительства рассмотрены итоги исполнения республиканского бюджета за 2018 год. С докладом выступил министр финансов Актыгуль Джейнбаева. Отмечено, что за прошлый год республиканский бюджет, исходя из совокупных доходов в сумме 135 млрд 506 млн сомов и совокупных расходов в сумме 141 млрд 960 млн сомов, исполнен с дефицитом в сумме 6 млрд 453 млн сомов. При установленном плане 141 миллиард 533 миллиона сомов в прошлом году в республиканский бюджет поступило фактически 135 миллиардов 506 миллионов сомов. План выполнен на 95,7 процента, отметила министр. Согласно данным Минфина, в республиканский бюджет поступило 103 миллиарда 736 миллионов сомов налоговых доходов при плане 107 миллиардов 933 миллионов. Борьба с теневой экономикой должна быть ужесточена. Об этом премьер-министр заявил в ходе очередного заседания правительства, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития страны за январь-март этого года. С информацией по данному вопросу выступил министр экономики Олег Панкратов. Он отметил, что темп реального роста ВВП составил 105,3%, а без учета предприятий по разработке месторождения кумтур ВВП в реальном выражении увеличился на 1,4%. Основной вклад в рост ВВП внес промышленный сектор с темпом реального роста в основном за счет роста выработки металла на предприятиях по разработке месторождения Кумтор. Общий объем доходов государственного бюджета за январь-март этого года составил более 33 миллиардов сумм, или 102,9% от установленного плана, отметил министр. Мухаммед Калай Белгази обратил внимание на необходимость разработки четких и эффективных механизмов борьбы с теневой экономикой. Импорт поинча. Необходимо усилить борьбу с продукцией, неучтенно пересекающей нашу государственную границу. Ввоз товаров таким способом наносит ущерб отечественной экономике и не способствует увеличению налоговых поступлений. Борьба с теневой экономикой должна быть ужесточена. Без пресечения ввоза неучтенного товара и улучшения администрирования налоговых платежей мы не сможем выполнить, в том числе наши социальные обязательства по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Сегодня в Бишкеке состоялась официальная презентация Центра по климатическому финансированию. Мероприятие было организовано правительством Кыргызской республики совместно с Европейским банком реконструкции и развития для активизации и продвижения климатических мероприятий через многостороннее сотрудничество и партнерство в области устойчивого развития и изменения климата. Основной задачей Центра является содействие, привлечению и координации инвестиций и донорских средств с целью улучшения климатической устойчивости в таких секторах, как сельское хозяйство, водоснабжение и очистка здравоохранения и продовольственная безопасность, энергосбережение, управление чрезвычайными ситуациями в других областях. В мероприятии приняли участие премьер-министр Мухаммед Калай Балгазиев, представители профильных министерств и ведомств, основных международных климатических фондов, многосторонних банков, развития и других партнеров по развитию, а также неправительственных организаций, академических и бизнес-кругов. -круг, бизнес Сегодняшняя проблема изменения климата является одним из наиболее важных, и актуальных вопросов в глобальной повестке дня. И нашей стране также необходимо активно участвовать в этих глобальных процессах и предпринимать необходимые меры по повышению устойчивости к изменению климата. В этой связи в 2015 году в целях разработки механизма стратегического планирования климатических инвестиций и создания эффективного механизма координации климатического финансирования, при поддержке Европейского банка развития и реконструкции совместно с Всемирным банком, Азиатским банком развития климатические инвестиционные фонды поддержали инициативу Крымской республики по присоединению пилотной программе по адаптации к изменению климата. На экс-судью Джапара Эрматова возбуждено уголовное дело по незаконному освобождению Азиза Батукаева. Как сообщает Генеральная прокуратура 9 апреля 2013 года, бывшим судьей Нарынского городского суда Эрматовым рассмотрено представление исполняющего обязанности заместителя начальника ГСИН об освобождении Батукаева от неотбытого наказания в виде 8 лет, 3 месяцев, 7 дней. Судья, тщательно не исследовав материалу, якобы имеющемся тяжелом заболевании осужденного, указано в необоснованном представлении ГСИН, удовлетворил это представление. Что создало возможность Батукаева покинуть территорию республики? Материалы в отношении бывшего судьи зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство. Отметим одного из фигурантов уголовного дела по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева, бывшего министра здравоохранения Динару Сагенбаеву, Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест. По информации отдельных СМИ, бывшей чиновницы изменили меры пресечения на домашний арест по ходатайству ее адвоката. Напомним, Динаре Сагенбаева предъявлено обвинение. Подделки документов и соучастие в коррупцию – уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза-Батукаева возобновили в январе этого года. Расследование уголовного дела по ремонту в Кыргызском государственном историческом музее и по в Челпонате окончено ГКНБ направил уголовное дело прокурору для передачи в суд. Известно, что обвинение предъявлено бывшему премьер-министру Сапару Сакову, экс отделом гражданского развития религиозной и этнической политики аппарата президента Мире Карыбаевой, бывшему замглавы гостроя Алмазбеку Абдекарову, экс-главе департамента жилищно-гражданского строительства Шайбеку Атамбекову, его заместителю Улугбеку Матисакову, а также от Одному из учредителей УСО СМУ-3 Айдарбекум Мендееву. напомним, что в июле 2018 года генпрокуратура возбудила головное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания приобретения оборудования для Государственного исторического музея. ущерб государству составил 307 шестьсот 650 тысяч сомов. В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гелязидиновой. Накануне в ходе судебного процесса в качестве потерпевшего допрашивали представители Акционерного общества электрические станции Урматбека Камбарова. Адвокаты подсудимые ходатайствовали заменить представителя, так как он не ответил на многие вопросы. В Генпрокуратуре в свою очередь заявили, что ответы представителей потерпевшего были на должном уровне и в их пределах компетенции. Напомним, в сизога КНБ содержатся бывший премьер-министр Сапары Саков и Сатыбалдиев, депутат Джогур Кукинеша Османбек Артыгбаев, топ-менеджер энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления, должностным положением и коррупции. Оперативники ГКНБ задержали сотрудника Центра образования за вымогательство 21 мая в ходе проведенных оперативно розыскных мероприятий задержан с поличным ответственный сотрудник Центра образования Октябрьского района Бишкека при получении 15 тысяч сомов. Задержанная вымогало деньги у представителя фирмы Подрядчика для положительного решения вопроса финансирования в рамках состоявшегося тендера. Ее водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие. К этому сейчас это все новости. Всего доброго. До встречи.